представляет обновленную версию мотоцикла Geon Enway. что обновленного в нем, так это объем двигателя в 350 кубических сантиметров данная версия инжекторная инжектор по оборудованию установлены блок управления Delphi так же форсунки Delphi все датчики, то есть все фирменное не дешевое также установлено жидкостное охлаждение. Расширительный бачок находится вот здесь, под вот этой боковинкой. Мощность его порядка 26 лошадиных сил. Установлено две трубы то есть на каждый цилиндр установлена классическая коробка пятиступенчатая первая передача вниз, остальные вверх кулиса настраивается с помощью вот этой тяги то есть можно сделать лапку повыше, пониже как будет удобно. Спереди установлена вилка телескопического вида. Установлены два дисковых тормоза, двухпоршневые суппорта. Сзади будет стоять тоже два амортизатора. Они имеют регулировку из пяти положений. То есть можно сделать как мягче, так и жестче. И будет установлена тоже дисковый тормоз Тоже двухпоршневой суппор Приборная панель тоже изменена Добавлены датчики Температуры двигателя И датчик топлива По посадке мотоцикл очень удобный Установлены мягкие сидения Как для водителя, так и для пассажира для водителя классные платформы для ног то есть они широкие стоит полностью вся стопа руль также регулируется по углу то есть его можно сделать чуть ниже чуть выше то есть как будет угодно установлены датчики на подножку которые блокируют двигатель то есть останавливают его установлен электрический бензонасос в оптике стоит фара круглая классическая, в ней отличный свет. Установлены большие поворотники, которые будет легко увидеть. Установлены сзади, кстати, установлено металлическое крыло, то есть это является частью рамы хорошо также как для опции идет спинка для заднего пассажира очень удобно то что установлены также дуги то есть это для безопасности и для всего прочего и также же само металлический каркас для радиатора есть блокировка руля замок находится сбоку то есть как и в классических чопперах